Всем привет, в сегодняшнем видеоролике я вам покажу крутой скрипт для такси босс Для этого нам как всегда потребуется чит Ссылка на сам чит и скрипт как всегда будет в описании Первым делом что нам нужно сделать это естественно скачать и открыть чит И после этого заинжектиться, то есть нажимаем на кнопочку Inject. И ждем пока мы с вами заинжектимся Все у меня получилось, отлично а, Также смотрите у кого инжект не сработал, а, значит заходим в настройки и здесь есть две версии инжекта. Версия 2.0 и вот по-другому как-то называются Папи Milk V3. Вот, какую-то из них выбираете и с помощью них у вас получится заинжектиться, если у вас изначально инжект не сработал. Так, после этого вставляем сюда скрипт и нажимаем кнопочку Exclude. Все, вот он появляется. А здесь получается нужно выбрать размер. А, либо большой... Либо маленький. Я выберу маленький, потому что с маленькими, естественно, удобнее. А, после этого нажимаем на домик. А, в принципе, функций довольно много. А, значит, спавним машину. Идем в нее и садимся. И после этого начинаем включать функции. Сейчас я вам, в принципе, объясню. А, значит, смотрите. А, первым делом, что я вам хочу показать. Вот смотрите, сейчас скоростью машины, ну, в принципе, Довольно маленькая. Как видите, долго разгоняется и не быстро едет. А здесь есть функция Modificated Car. Нажимаем ее. Все. И смотрите, что сейчас произойдет. Как видите, буквально за секунду она набрала максимальную скорость, которую, получается, может набрать здесь автомобиль самый быстрый. Конечно, управлять ей на такой скорости довольно сложно, но можно, в принципе, привыкнуть. И будет довольно легко как видите скорость очень большая я даже он врезался и отлетел а, так значит идем дальше смотрите у моей машины получается либо же у меня рейтинг 2.2 а значит здесь мы выбираем с вами допустим либо один рейтинг либо два то есть если у вас допустим рейтинг 10 то вы в принципе можете из вот этих цифр любой рейтинг выбрать. Сейчас вам покажу для чего это. Ну, допустим, давайте выберем 2. Все, отлично, мы выбрали. И нажимаем на кнопочку C, английскую. Так, мне тут пишут закрыть. А, не закрыть, а choose рейтинг. А, чему то я не могу тупыхнуться. Ладно. А, я не выбрал просто. Извиняюсь. Так, нажимаем на кнопочку С, и как видите, здесь пишет а, какую-то ошибку. А, как я понимаю, скорее всего, в этой области нету пассажиров с таким рейтингом. Давайте, допустим, попробуем чуть подальше отъехать, может быть, получится. Так, я надеюсь, я не застрял, потому что такое здесь возможно. И я, походу, застрял, да? Будет, конечно, не весело. Нет, выехать отсюда я, к сожалению, не могу. Так, окей, выходим тогда с машины, попробуем ее заново заспавнить. Надеюсь, она недалеко появится. Появилась далеко. Так, давайте попробуем тэпэхнуться в гараж. Не знаю, для чего я это сделал. Угу. Как мне к машине тэпэхнуться теперь? Интересно. Бежать до нее очень долго, как видите. Так, короче, ладно, давайте я сейчас добегу до нее, либо же перезайду, и мы с вами продолжим. Короче, оказывается, бежать недалеко нужно было. Я вот буквально за угол зашел, и вот здесь машина появилась отлично. Так, залазим в нее. А, как видите, опять она едет довольно медленно, разгоняется тоже медленно, опять юзаем эту функцию. И все у нас начинает работать. Так, и давайте еще раз попробуем найти пассажира с рейтингом 2. Как видите, не находит. Окей, давайте тогда поставим рейтинг 1. И, как видите, с рейтингом 1 все работает. То есть я нажал на английскую кнопку C. И, как видите, меня к нему тп ходит. Дальше. Следующая функция – это автопарк. То есть вы берете пассажира, вам нужно его довести до определенного места. И там получается остановиться на зеленом квадрате. Давайте выберем 0,5. Так, берем пассажира. И пробуем нажать на кнопочку X. Как видите, телепорт именно на саму точку не работает, к сожалению. Получается, здесь нужно пассажиров вам довозить самому. Давайте, в принципе, сейчас попробуем навести. Конечно, управлять на большой скорости довольно сложно, но зато за счет того, что вы быстро едете, получается, пассажир будет очень доволен и больше вам заплатит. Так, а надеюсь ехать недалеко, а то бывают такие пассажиры, которых нужно очень далеко отвозить. Так, все отлично, вот он получается, этот квадрат. И смотрите, если мы сейчас нажмем на кнопочку X, нас... Телепортирую сюда, потому что мы рядом находимся с этим квадратом. Но почему-то, как видите, это не хочет функция работать. Я не знаю, конечно, с чем это связано. А вот, кстати, я 0.8 поставил, и, как видите, заработало. То есть, все-таки функция это работает. А, теперь а, получается оставшаяся функции, В принципе, эти функции просто за вас все будут делать. То есть, автопарк. А, авто получается подбор этих персонажей, ну то есть ботов, то есть не вы бота садить будете, а за вас автоматически быстренько посадит, получается, скрипт. И автопик, эвент, костюмер. Это какой-то эвент, не знаю, что он делает, в принципе, можете сами узнать. И если вы играете, я думаю, вы поймете, о чем здесь написано и что эта функция делает. Так, значит, смотрите. А, нажимаем на кнопочку C английскую. Как видите, мы тпхнулись к, наш... к нашему пассажиру. Он автоматически взялся. Теперь мы с вами едем, отвозим его до точки. И когда мы близко к точке подъедем, нас телепортнет на квадрат зеленый, который мы должны встать. И пассажир выйдет и оставит нам деньги. Как видите, меня тпхнуло, но, как видите, почему-то опять э, не хочет пассажир высаживаться. Тут, получается, нужно подбирать, как я понимаю, циферки. И смотрите, это получается расстояние от земли до пола, как я понял. Ну, как видите, функция, в принципе, немножечко криво работает. А, даже, наверное, легче будет самому пассажира высаживать, чем использовать скрипт. Ну, возможно, здесь как-то подобрать Но получается, это расстояние не на всех а, этих будет работать. А, где нужно высаживать пассажира. Потому что сейчас я подобрать не могу, как видите. Почему-то не получается. Так, ладно, фиг с ним. А, значит, смотрите, если у вас такая фигня происходит, просто отключаете автопарк. А, нажимаете на кнопочку X, и все. Эта функция больше работать у вас не будет. Дальше сами подъезжаете, становитесь и высаживаете пассажиры. Отлично. А также здесь вот какие-то есть пассажиры. Не знаю, что они делают. Давайте попробуем его забрать. Так, все отлично. Получилось. И быстренько попробуем его отвести, чтобы он был доволен. Не знаю, получится у меня это сделать или нет. Так, когда, кстати, заезжаем на мост, может немножко вас подкинуть. Вот, как видите, сейчас меня подкинуло. Так что, когда на мосты или подъема заезжаете, желательно скорость сбрасываете. Так, все отлично, довезли. Ага, как я понял, получается, это пассажир, которого нужно было довести до магазина. А сейчас он, получается, в магазине закупится. После этого опять ко мне сядет машина, его нужно будет обратно отвезти. Вроде бы это так работает. Если я, конечно же, правильно понял. Я вот не знаю, мне можно уезжать или нет. Интересно. Скорее всего, нет. Потому что другие здесь, как я вижу, ждут пассажиров. А, или это по-другому работает. Сейчас он, получается, закупается. После этого мне скажут... Приехать его забрать, скорее всего, и отвезти обратно. Возможно, это так работает. Ну ладно, в принципе, не суть. А, также, кстати, ради фана можно здесь сбивать машины. Из-за того, что у вас большая скорость. Вот смотрите. Оп, машину сбили. И, как видите, сейчас она пропадет. Все, она пропала. В принципе, тоже довольно прикольно. Опять сбиваем, и она сейчас опять пропадет. Ну ладно, в принципе, на этом буду заканчивать.